Я сейчас проведу конкурс, который я лично считаю, может объединить все наши четыре интернет-магазина. Вы помните, мы секунду назад проводили конкурс с линейками. Якобы он относил нас к магазину концтоваров кошок.ру. Все девушки сегодня невероятно красивые, и девчонки маленькие тоже. Это говорит нам о том, что магазин Айбоди. Каждому из вас придется по душе, но и самое главное, что поможет вашему здоровью и красоте э, ваших улыбок и волос. И есть у нас две вещи, которые мы до сих пор не использовали. Мы никак не затронули тему petshop.ru и ничего не сделали для детей. Но с одной стороны я объясню, потому что детей судить дело неблагодарное. Я считаю, что каждый ребенок уже победитель. Но хотел бы, чтобы у каждого ребенка, тем не менее, был шанс... И этот шанс им могут чуть-чуть подпортить родители. Я приглашаю на сцену пару взрослый и его ребенок. Неважно, папа вы или мама, не важно, девочка у вас или мальчик.